Друзья, новый обновление в игре Brawl Stars. С вас лайк. Подписывайтесь на канал. Сейчас музыку. Посмотрим. Так, включаем сразу с праздниками. Подарки всего 13. Начинается с 12 декабря. Ну уже 21 декабря. Новый мифический боец Энгар. Я его получу. Потом с вами. Новый мифический боец байрон Новые праздничные скины возвращается режим гаража подарка. Новая игровая сестра. барахола Холоджанка. Вот такое вот, я не знаю. то да, пока браузер с обновляется. Кстати, тут один балл стоит. <с> где моя? Леха? уже один год. Да, где на Разработчики не отвечают. Вот это очень странно. Вот почему? 100 миллионов скачиваем. Я тут хочу вам окошко показать, да? Кто-то не знает, как узнать, что игра в тренде, заходите статистику потом убираете самые свежие и смотрите 21 -е. сегодня вот видите один человек два человека три человека браузер очень много понимаю как я понимаю 21 -е, 21 -е. игра бомба некоторое время еще игра бомба начинающие как вы сможете играть видите видите сколько оценок но есть еще один одно предложение дело там миллиард просто оценок не ну это 21.12. Да, семья этот день. Почему так долго, да? Ну, в общем, понятно, что слишком много комментариев там. Ладно, пока себя я вам покажу еще один сайт. на ну, этом все знаете про него, да? А, да, уже показывается. Там тоже, кстати, 5 миллиардов можно обновить, кстати. Да, собственно, YouTube. Я тут даже ничего не ставил. Самые новые, и самый новый и был 21 12 21.12. Тут так же сам, друзья. Я не знаю, что с... с этим миром, да? Тут все все активно, блин, интернете. Сейчас он, блин, развивается. Опа она открываем. Сейчас буду восставка. Как думаете? Вот, ну, вот сейчас мы узнаем. Так, что казани авторство замка okay. сохранилась. Но у нас тут новый персонаж. зомби -биби. Ладно, там еще есть новый. Adger. Adger. И, кстати, да, вот подарок бесплатно. Каждый день заходить получает. Так, бесплатно от браузерса. А праздничный день 10-го. смайлики смальтимет Что это такое? Плаксичный смайлики Получите. Разблокирован, разблокирован, разблокирован. Все они золотые, кстати, на Новый год. Потом через вот вниз тролик то и будет ребра устарас Новогодний бренд скин! снежный тык тик! Скоро у нас будет Shelpnic! Все тут прям собраны! Там Вот, начинаем боец! Кстати, наша цель друзья побед друзей победить вот он. Брликейкс, ты еще, брлик, образел, блин, сразу поднял кубки. Там кто-то, кстати, у нас uh, упал. По рейтингу, а ну-ка, посмотрим, щап посмотрим. Так, Блейд. Блейды остались. Так, вы да, заходите последний раз в игру Brawlstarz. Ты еще лет? Ты мне друзья, кстати, чувак. Так, я не понимаю, у тебя есть нам персонаж? Он забросил свой аккаунт! Дай, дай я куплю твой аккаунт, у тебя мощный аккаунт. Нужно его догнать и доказать, что мы сильнее. Так, да, по квестам, ну ладно. Захватим подарки или единочный Кстати, да, вот это одиночный самый классное. кстати. Игра уже заходится, раньше не заходилось из-за того, что было очень много кто играет за эм, персонажа Эдгара, поэтому игра брау Старс нам не спускалась запускав все эти по игре brawl stars ну, почти все там вари про эту штучку что случилось вот ответ так ну что ж пойдем тогда если будет тут куча таких персонажей как я то значит они до сих пор будут лагать север brawl stars если так мало он видите снова будет лагать Из за тебя лагает виноват подпишись на канал постав лайкос ты, ты, ты, ты, ты виноват ты ты как это быстро как это получается не решим а как он так у не сильно кстати а два на домой нечестно трусы они мужики трусы <с> <thành> так нечестно надо домой. М -м -м. видите сколько отгаров сейчас играют. а ну-ка еще раз скинишка падает бо что-то изучает что-то изучает. Да, кстати, это опасный Эдгар чувачок очень опасный. А ну-ка иди сюда. Ну все очень чувак. На автомате бить. Вот я не знаю, как правильно бить и где урон тут не показано А! Вот как 702. А если я буду наоборот то что-то произойдет. Другое. Да. А ну-ка проверьте. Даже скорость 710. Да, реально тут разница есть. Я буду за волком ходить, да? А, ладно, вруби. Коль, ты иди сюда. Новичка врубаем, чтобы стать сильнее. Даже не знаю, куда бы даже пойти. Ой, ё-моё отстанет от меня. Ты что ключ блин! Так я скрою лучше. иди сюда. Знаете, с новичками реально классно играть. А если были бы профи, то они бы мне скорее всего вырубили бы. Поэтому веселимся как можно. Интересно, как там баррель сколько там кубку набрал на этом Гарри, Наверное, 500 уже сразу да бабахать. Хелвинская карта. Ну я уже брал, персонажа Хелвин. Кстати, я Борбил. Я оригиналиш могу себе включить. Офигенный персонаж, блин, такой опасный, такой сильный. Но если сзади бить, то это у него плохая привычка. Но вот вот слабость. Шарфы сзади могут бить, но они слабые. Вот еще покажу вам. Вроде бы. скорость такая вот. Сразу как um, Мортис. Сразу врубать всех. А ну-ка иди сюда я вообще такой близню боя. Сейчас эти отгоры будут подниматься по кукам. Кстати, хочу сейчас узнать. Четвертый ранг отлично. Четвертый ранг. Так так так где они там? Блин, выше всех где-то у тебя персонаж. 125 как-то не качает он. Их. Список видел. А кто вообще качает? Я по бойцам. Эдгоращий, давай. На... Ооо. Oh, 1200 уже. Капец, они такие дерзкие. Это кто, Так, Эдгора, вон кстати. 32. 1800. Это не вообще геймеры, слушайте. Это у нас одни геймеры. Вау. Как так? Одни геймеры в мире. 1200. Почему в мире столько геймеров? Вот интересно. Ча не нужны да. Пеппер, иди сюда, блин. Э, Пеппер убивает, врубает как-то невероятным способом. Понимаешь? Ты меня огрызся, а ну кади О, из-за вас игра лагает, лагать будет. Нет, ты что Все нормально. Обманул. О. О оу, как играть в эту игру? Непонятно. <с incr preserve> Он думает, что это. Вау, как бул. Кстати, да, как бул. Блин, вот Владик. надо сразу уходить потому что он богу сильнее там по энергетикам Нужно тащить так проблемы я рассказал да все нормально все ролик загружаем 3 серии напишу ссылки все на youtube канал в описании дискорд макс рис дискорд найдете думаю Думаю, он затащит ха-ха-ха не спеши мои мозги ой ё ой ё не, не они ловить я не знаю я просто рандом играть буду чуть-чуть точку не вырву бы он прям чуть-чуть ловить его надо у меня бежать блин хватит не бежать я уход то с кем Трячусь. А, роза иди сюда роза ха это же роза Сейчас разработчик идет похоже на роз все персонажи. Возможно, да, возможно и нет. Или вернулись к этому. Столько произошло браустав за год. И, а, столько. Да, шартиком побеждаешь всех. И квест выполняешь. Эх, браустар, столько квестов. заставляет играть, играть, играть. А времени нет, а? На это. Ну бывает, вот, он так ну что, давай такой, столкновение точно. Думаю, три на три сразу оказывается столкновение Может, давайте все же поиграем за другого персонажа, а то один на один и тот же скучноватый. Вот этим с этим я согласен. Если все же на уход, то придется как-то менять, как я забираю Я не боюсь, да, типа того. Хорошо, что вы меня окружили. Тыкается хпшка. Чем больше забираете, тем я сильнее. Давайте заходится за Максом. Вот, блин, Макс. Подпишись на мой тип канал, поставь лайкос. Я быстрее. Подожди, мне там еще время, кстати. Попал по мне все же. Ладно, я понял, Макса не догнать. Он, наверное, бегунчик. Давай, два на него. Ай, груши. Что за груши? Как я выиграл, наверное, если твоя столько кубок. А, крыса, так нечестно. Нет, нет, нет. Или ты лайк ставишь, или ты трус. Ты чё не попадаешь, блин? чё пробахивайся? Ему, он не умеет играть. Я умирачиваюсь как-нибудь спрячу здесь тогда 4 игрока ну я сильно конечно поэтому пойдем тем более а ну иди сюда блин опасный игра <с> на автомате просто играешь вот и все все хватит меня за него играть 86 левел и капец я столько играл <с> Давно я играл. Так, ну туда по квестам давай, как-то так будет интереснее. Квесты. И все в вот... этом мой дорогой друг, пахнет. По инконаграфтику типа, нам то не пускают. Браубол пускать Что за Браубол? Не понимаю. Что за фигня, друзья, что Как играть? А ну-ка поигра Новая карта, непонятно. А, музыку. Только на вроде бесконечно. Как играть Брауз Старс? Именно вот так, в этой карте. Как играть в этой карте? А, вот так. То есть нужно брать танков. А как забить гол Дай пас. Вот как играть. Я понял. Там один заел, кстати. То есть нужно не умирать, чтобы они нас там не забирали. Но тут нереально, понимаешь. <скохе> проиграешь? Да, они знают, что собирают. Явно не собирайте ресурсы. Так, ну что ж. Блин, ну вы нормально, я даю вам пас, давайте. <скохе> да, да, да, да, он гол. <скохе> Конечно, это не так карта, как футбол, но зато класс тут сейчас закинули. Капец, давай, давай, давай, иди, иди. Буду, наверное, просто бить или А как и так? А че так можно? Я не знал разработчики. Откуда мне знать? Будет что-то падать. Нормально, на меня все бьют. и прячешься. Я не знаю, что здесь такое пря прямое прямое касание и снова прямое офигеть я этого не знала разработчики мне сказали вот блин стыдно разработчиком стало Давай пошли еще раз теперь можно вот так и забить гол просто пойти пче за фигня блин? так не интересно ладно я будут атаковать Ты можешь играть? Одна. Давай. А, тут деф один, чувак. То есть вот так дефаться можно. Давай, давай, давай. Что за игра? Не понял. А, ну... А, это воротари типа того, я понял. То есть тебе придется вырубать и толкать и... к врагам. так пожалуйста, что нас не забыли кул. Прекрасно. Вот, в вот итоге хотел. Мышь типа того... Как там говорить? На кирочники работаем по киркум, кирпусты в Майнкрафте. Вот так нужно играть. Я понял ты стратегию, тактику, поэтому будем снова играть. Почему бы за Френка? Реально сильно. Потом сыграем за другого. Тем более нам голы а кстати уже за не нужно Френка. А ага, за кого еще нужно? М -м -м, такой себе выбор и ну, в принципе нам квест тут. Давайте ещ за файмку мне понравился. Кстати, тут у нас еще подарочек. Прям 10 э, кристаллов. И там скоро будет конец, мы не успеем, ну ладно. Ага. А что делать нужно? Что-то мне дом пас, блин. Ну отлично, ну и что? Скоро я открою вам. Путь. Сейчас только разобью. Что там тоже открыли нам? Нам забит гол или как Вы чё блин? Вы думаете, как выигрывать? Они тут туда смотрите. Непонятные наши напарники, блин. Я их учу ничему не научиться Наконец не забью. А, там что нельзя Так давай. А, они все за пранкеры. Как это? можно? Капец, не жить. Все за зафигнем. На центре спаумимся, значит. Вот так мы можем забить, как я понимаю. Фрэнк нам идет. Ч ⁇ прям пропустили его, блин. Ладно, нам забьют. Давай пас, блин, а, там. Нет, отстанет Все за это не играет, не нормальная игра. Дайте Фрэнк, дай Телоча у нас. БК не же альприму и вроде бы. крутой чувак только я вот не знаю где примчик по моему тут был альприму так где я думаю его забрали на войну так так так давай докажу что я сильно кого будем бивать с по моему вот это нужно Блин, ну как так? Изи, что ли, так забить, блин. Я так не играю, браус. Тогда мне мяч, блин. Ненормальный наш напарник. Он что-то понимает, хоть. Да что за вами, блин, напарники ненормальные. Дайте нормальнику напарнику. Они вообще-то вместе со мной холят, вместе убиваются вместе со мной. Так неинтересно, они раздельно враги. А мы вместе, кучка. Давай разделимся. Прям вот так, давай. Дай мяч. Что ж прыгайте вы, блин. Во как. Ура! Макс резавьют, я забил. А ч так можно? Так интересно друзья. А как играть? Я забыл, блин. нет заморозили, друзья. Что за фигня? И сейчас выиграем, сейчас выиграем изи. еще одну катку. Сейчас собираю на эту лютушку будет изи. По слепому будем бить. Просто идем прямо. <с>... Я сказал, мы идем, они а не думаете хоть думаю я иду <смех> че происходит и нормальный брал ну я о чем я тоже хочу такой ненормальный напарники блин <смех> играйте джи совет играть i gvape чем браул. двепс пишет со возраст обезьян макс риск найти может поискать ролик там очень интересно ч как тупо атаковать нужно ну ну 777 ну. 477 <связь> я потом мои пить и найду тебя покажите 777 тоже писал личку, личку сообщение лучше, ах -мо, что с вами люди? Наконец-то. Чё у нас двое? А чё один спит? Блин? Кстати, для новичков сыграть отлично, чтобы не идти столкновения. Но ну, если вы какой то умеете. Ну, я думаю, все умеют. О, наконец-то в жить попал. Они прям деф вот такие вот. Прям пушку ставят. Вот бы не за ЗНО. Нет. Давайте проклинум этого игрока. Тиктокер. Тикток у меня, пиши макс риск. Там в тиктоке есть окупоиск. Но макс риск и найдешь тикток у На что ты тикток? Понятно. Давай тогда... Это как это так. Вообще стабильность есть, оно? Или как? Клаш или гоня тоже нестабильность. Попроверим сейчас. что то нифига не понятно. Стабильность такая себе. Подтвердить. Кто это пишет? Подтвердить, блин. Давай. Во. Бегом. Коса. Во, наконец-таки. А на ульту набирать еще нужно. 10 сюда трус, блин. Прячется такие. А нет, вы че трусы, блин. Ай. Не, не, не, не, не, не, я забью, отстань. Нет, нет, нет, нет, не, нет. На я забью, блин. Тачиш такой торт забил. Давай с ним сыграем. Его будем пранковать Бежали, что нельзя зирать. Еще раз. Раньше было можно кстати. Теперь уже нельзя. Ладно, как хоть брау. Зуба хоть умеет так делать. Брау падает по статистике. Я забью. Дай, дай, дай, дай. А, я забил за сила? Танк! Танк идет Дай-д-д-д-д-дайпай, спас, дай, дай, дай, дай, давай! Дай пасс! Дай-паз! Дай пас! Ах ты какой! он его! за никней, блин, такие вот! А настоящий не хотите, а? все хватит, покупкам пора поднимать! Там ну давай силу качнем! так, что было попроще посмотрим как там новички играет блин, уже 30 минут ролик о майга. все же тут опасно как-никак быть блин? осталось только последний шанс ждать ждать ждать кстати да можно вот туда вот пойти типа того а нельзя хоть попробуй трус придется тогда вот таким способом Дай-тай. Он такой, куда идешь и такой пранкер? Ура! Ну так веселиться или как? Во, для новичком вообще изи. Кто не умеет играть один на один, вот сейчас есть шанс. Ну, по еще раз. так давай давай, давай. Итак, мы наберем кубки вот так будет весело распространенная инфекция кстати он вырубил его лишь как тебя он обмотал блин новичок блин вырубает всех нас Вау, май гад кого-то китраки есть, забыл. Забил, ха. Эй, не проигрывает нас тут. да да да я забил вот так мы выиграли новичков все давайте еще раз все играют за игроков опять <гон> тут один чувачок разный и все и все играют за одного сколько вас <гон> Вы ч ⁇ два нуба? лишь блин? За нас играет два нуба. Вот реально. За нас играет два нуба. Во, наконец-таки. Ну, я не знаю, почему два нуба. А, так нечестно было. а, ага. -а -а. Шлюк. Шлюк той, Жмик. Забег какой-то. Кстати, нужно просто прямо идти чел. Если ты уже не понял. Эй, хватит прыгать. Нельзя. Ну кто тут, блин, такой? Дать попрыгну хоть там. У нас тут, кстати, нет такого чувака, который будет ломать это все. Вот это вот скучно. Попробуем еще раз. Если никто не к ним возьму, то я возьму. Посмотрим. Буду я один тогда бахать. Нет, разного ворон Ну и нет таких свой. Вот, блин, пролизанный. как это так, блин? Ну бы, вот и все. Наш напарник всегда, ну бы, и иностранный. Тут цветок даже. Как он любил цветок, блин. Не ваш, нереально ж. Думайте головой, крест. застанем блин, Да, блин, застали. Роза, блин, такая... Что за фигня, блин? Роза. Браул Старс. Не бывает такого. Это уже миф. все достал миф. Или это сон, или что-то другое, лулук. Ч ⁇ с браулом, блин, он с какой-то стал страну Наконец-то мускалы, дай. Отжил О, спасибо. Нет, нет, нет, я забыл все, я хочу уже трое рать. Так как нужно победить, чтобы прям за его сыграть. А то такого уже не будет. <гас> да твою же ж налива. Какого черта, блин, ну какого вы проигрываете, а? Я сражаюсь нормально. Блин, нормальный. Громов. сейчас с он какой-то странный. Поко! Поко! пока Поко! не поко! Вот и все! Я, я, я, я, я! Ха! Ну, как эти ютуберы говорят, ну, например, там, на это сегодня, которого ютюбером Ютубером, напиши комментарий, как его зовут. Так, понятно, блин. Последний сегодня персонаж. Пиши комментарий, как думаешь, кого я возьму? Ну конечно, именно его я возьму. Он ну, просто никто не надумался, ну я его возьму, ну я так думаю. <сíck> <сíck> не, ну можно в принципе Шелли, что она умеет скорость и после активирования следующей основной атаки Шелли будет сосредоточена не меньше площади и ее дальность увеличится заряд на три матча. По-моему, отлично. Мысль. Итак, кого думаете? Э -э -э? Возможно ее пиши комментариях. -ка так, как вам? Конечно. Я беру ее. Ха, О, подожди, не, не этого, не этого. больше вот, вот нормально. Она тем более украшена. Кстати, может убить, в конце ролика. Ну а что, не теряли есть? Теперь я не зашали. Раз кинем, два кинем, три кинем, четыре. Офигеть, они меня просто вырубили! Тут прям все бабает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что такое, кстати? Что какой-то джигарджи использовал, не понимаю, о чем он. На, на, давай, давай, иди, иди. А я тут немножко пособираюсь, получится. Да. На. Эй, спокойно. И как у меня заморозил? А, все, победа мне как-то. Да, всем удачи, пока. все тогда не соберемся. Все, всем удачи, пока.